Признательно китайским коллегам за подготовленный к саммиту подробный отчет о проделанной нашими странами масштабной работе по реализации страны. ...задача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 платформу энергетических исследований БРИКС, в рамках которой можно было бы нарастить отраслевые информационно-аналитические и научные обмены. Целесообразно также приступить к разработке совместных мер для обеспечения равных условий конкуренции на всем пространстве объединения. Наши государства могли бы наладить более эффективную кооперацию по освоению космоса,